Привет калибровцы! С вас лайк, а с меня интересный видос, попа стул, чаек, печеньки. Поехали! Сегодня мы поговорим о самом любимом классе в игре, это штурмовик. В частности поговорим про британского штурмовика Стерлинг, подразделение task for Blake. Тему с прайсом сразу опускаем, мне больше нравится отсылка к отцу-основателю САС, лейтенанту Дэвиду Стерлингу. Кому интересно, поуглите. Но вернемся в нашу игру. Данный оперативник получился довольно-таки интересным и фаном со своей вилкой. Если вы меня спросите, стоит ли он потрачек на него и монет, или денег я скажу да однозначно стоит особенно для новичка обычно начинаю разбирать оперативника с его вооружения но вот раз начать хотелось бы с его способность незаконченное дело о кстати я же не закончу свое дело с рекламой вам потерпеть а лучше пройти и посмотреть Майки, куртки, штаны, футболки, сумки, банданы, рюкзаки и енот. А также десятки вариантов вещей и сотни тысяч дизайнов. Плюс ваш дизайн соответственно. И все хорошего качества. Если честно и без рекламы, многое там себе заказывал и до этого. Если интересно, ссылочки под видео. Всемайки.ру плюс ток к ветеранскому скиллу. Играя этим ветераном спецназа и столько раз встречается смертью в бою, мы можем назвать смерть своей любовницы. Но только пока у вас активен 12 секундный таймер способности незаконченное дело. Стерлинг будет раз за разом подниматься и Мстить, мстить, мстить своим обидчикам. Как по мне, это один из лучших оперативников для начинающих свой путь в игре. Так у них действительно будет шанс вернуться прямо во время боя и реабилитироваться. У меня как-то был бой с 10 реанимациями, я дохл, но был действительно настоящий заноза в одном месте у противника. Фановая билка. Суть действия способности проста, как 5 фунтов в нагрудном кармане на удачу. Активируя способность, вы получаете, по сути, право на ошибку. Если во время действия способности вас ликвидируют, то у вас есть возможность реанимировать самого себя, при этом не тратя шприц на реанимацию, встать и побежать дальше. После вашей ликвидации, когда вы находились под действием обилки, у вас будет возможность отползти за укрытие или же реанимировать себя на том месте, где вы полегли. Но в идеале, конечно, отползти за укрытие. Очень часто, особенно сейчас, когда оперативник только появился, многие забывают или не знают про такую особенность стерлинга. Не раз убив меня и погнавшись за моим союзником, меня оставляли недобитым. Я реанимировался, вставал и мстил обидчику в спину. Да, кстати, если вас добили, то реанимация, к сожалению, уже невозможно. В начале прокачки действия способности всего лишь 7 секунд. И 15 очков здоровья у вас восстанавливается после поднятия, а в тупой версии 12 секунд и 30 очков здоровья. Кстати, также восстанавливается и выносливость, но всего лишь 60 очков. Также во время прокачки время восстановления способности будет снижено на 10 секунд и составит уже не долгие 45, а 35 секунд, можно чаще юзать, чаще вставать. Знаете, я стопудово уверен, что во время боя, когда ты перестрелишься с противников, в последнюю очередь ты думаешь про то, что у тебя рядышком лизует стерлинг и, возможно, встанет. У нас даже люди забывают про алмаза, который может поднимать союзника, а про стерлинга и подавно народ будет забывать. Повторюсь еще, это лучшая способность для новичка. Ведь не раз неопытные штурмовики, намазанные скипидаром в одном месте, уносились вдаль, помирали и оставались там ждать, пока их не реанимирует великодушный медик. Теперь есть шанс, что штурмик будет сам себя поднимать и не тратить драгоценные шприцы медика. Особенно это актуально с Миколой. Помимо самовоскрешения под действием способности, мы получаем также иммунитет к замедлению и увечью, что, как мне, очень полезно в бою и не сказывается на нашей мобильности при попытке врага наложить на нас негативный эффект. Так как про вооружение мы говорим в конце, сейчас поговорим про здоровье и мобильность. Здоровье у нас не важнецкое, всего лишь 70 хп и 20 дней с брони, мало. почему это все с мягкой головой, прикрытой беретиком. Как вы все знаете, если на голове нет шлема, то нам в голову прилетает чуть больше, но страдаем мы все-таки не так долго, уже на втором уровне нам дают плюс 10 хп, и на одиннадцатом уровне, ну чуть подольше, нам добавляют еще 20 брони. Такие цифры хоть и не выдающийся показатель, но вполне в принципе нормальный. Из хорошего также можно сказать про нашу мобильность, она хорошая, мы в принципе, как я посчитал, находимся где-то в тройке лучших по мобильности. Поэтому пользуйтесь. В прокачке, кстати, мы получаем очень интересный бонус. При попадании по нам противникам из любого вида оружия накладывается на нас эффект ускорения на 2 секунды, что позволяет нам гораздо быстрее уйти с линии огня. К сожалению, эта способность открывается только на 15 уровне, но является очень-очень хорошей вещью, которая не раз спасала жизнь моему оперативнику. Наконец-то поговорим про его вооружение. По ощущениям, винтовка напоминает мне АК-105, полпапы моего любимого ворона. Стиль стрельбы у них очень близок. Винтовка l 119 а 1 имеет 24 урона с пробитием 60%. И скоростью стрельбы 9 выстрелов в секунду. У ворона, кстати, 8,8%. Ну, это небольшая разница. Соответственно, скорострельность у нас не очень большая, но она компенсируется отличной точностью и хорошей дальностью стрельбы. Я бы даже сказал, что эффективная дальность стрельбы у Стерлинга чуть-чуть выше, чем у Ворона, не намного, конечно, но лучше. А вот по кучности Ворон чуть-чуть лучше. Баланс, баланс. Идеальная дистанция для нашего оперативника это средняя, где он может идеально себя реализовать за счет точности и кучности стрельбы. Да, в ближнем бою наша скорострельность не дает преимуществ, особенно при перестрелке с медиками или очень скорострельными штурмиками. и вытащить такое столкновение можно только за счет своего скилла и стрельбы в голову, но не надо вообще-то допускать таких моментов и сближаться с противником, старайтесь держаться на средней дистанции. Также на девятом уровне мы получаем неплохой оптический прицел с небольшой кратностью увеличения, и как по мне прицел комфортен, а помните, цельтесь в голову, ведь данная винтовка позволяет это делать благодаря своей точности очень и очень хорошо. Запомните главную мысль, ваша дистанция это средняя дистанция. По пистолету ничего выдающегося из себя он не представляет и на нем нет смысла даже останавливаться. Давайте перейдем к нашему спецсредству подствольному гранатомету L17A1. В начале прокачки мы будем обладать всего одной гранатой, а максимальной прокачки будет уже две. Радиус поражения небольшой 4 метра, хотя в принципе достаточно. Им максимальный урон у нас будет 160. На деле же по манекену в тело прилетает 64, а под ноги 43. Да, это немного и на первый взгляд кажется, да как так-то, ну все пишут 160 урона, но все дело в том, что у нас очень низкое бронепробитие, которое не дает нам возможность наносить сильный урон по целям с броней. Без брони, конечно, все гораздо лучше, но с броней такие цифры. Низкое бронепробитие, кстати, компенсируется негативным эффектом, который следует после получения урона. Это два эффекта. Первый это увечье, невозможность применить рывок, и второй это замедление, снижение скорости передвижения. Эти эффекты открываются уже на десятом уровне прокачки. Очень напоминает гранатомет сварога, но в данном случае у нас выше в два раза урон, но меньше зарядов подствольника, соответственно. Только второго сварога с гранатометом нам не хватало. Подводя итог, скажу, что благодаря нашей мобильности мы можем быстро занимать позиции и отстреливать врага на подходе благодаря своей точности. На средней дистанции мы спокойно перестреливаемся с точным спутником и, главное, не так сильно боимся это делать, ведь мы очень эффективны на этой дистанции. Да и тем, кто мечтает играть на вороне, есть шанс потренироваться и пройти курс молодого вороненка. Эти оперативники по геймплею очень и очень похожи. Врыв, позиция, отстрел врагов, разрыв дистанции, отстрел врагов. Главное по возможности не лезть в прямое столкновение со скорострельными оперативниками. Берегите голову от пуль, так как берет защищает только от солнца. Если вам понравился, ставьте лайк, переходите по ссылочкам по данным видео, где есть не только реклама, но также группа ВК с конкурсами, наш клан в Discord и многое-многое другое. Удачи в боях, увидимся на полях сражений. Пока-пока.